Всем привет, всем еще привет, с вами снова Леонид Орлан и сегодня час месяц ответов на вопросы. Хороший вопрос мне прислали, значит, нужно ли православному человеку исповедь в церкви причащения? Давайте так, разберемся с тем, зачем. Делается исповедь и причащение. Исповедь. Людей приучают к некоторой осознанности, к тому, что совершать ошибки, то есть грешить, это плохо. И, соответственно, ну, напоминаю, да, что такое религия. Религия – это свод законов. Она была создана в свое время для того, чтобы регламентировать светскую социальную жизнь, даже не, не столько светскую, сколько социальную жизнь людей, проживающих на данной территории. И религиозные законы или требования на Дальнем Востоке, на Севере, так скажем, Евразии, религиозные законы в Африке и, допустим, на Руси, они очень отличаются. Еще раз, религия ⁇ это, она создана для того, чтобы регламентировать социальную жизнь. Возьмем такой, он, конечно, немножко, про, объясню пример, да? мусульмане и евреи обрезают своих мальчиков. Зачем? В смысле в этом, ну, для людей, которые живут в северных широтах, более холодных. Смысла в этом не видят, не видно. Но для тех, кто живет там вот, на юге, там жарко это способ гигиены. Опять же, люди, проживающие на юге, в жарких странах, на религиозном, на законодательно-религиозном уровне, обязаны совершать омовение, прежде чем прикасаться к святыне. Ну, по крайней мере, в исламе так. Зачем? Это регламентирует э, социальную жизнь, чтобы люди, прежде чем прикасаться к местам общественного пользования, помылись, почистились. Плюс на Востоке там обычно нехватка воды, и вот такое вот омовение э, выходов в лимфатической системе помогают пережить жару и э, ну, очистить себя. Вот я, когда там вот несколько дней путешествовал по Казахстану, я увидел, что действительно я, получается, три дня был без душа, но просто совершая омовение, мыл руки, лицо, шею, гениталии и стопы по 5-7 раз в день, я понял, что я не сильно-то и нуждаюсь в душе. Да, моему организму это вполне нормально, вполне комфортно. Хотя дома в Одессе я там купаюсь по два раза в день, утром после пробуждения и вечером перед сном. То есть, еще раз, религиозное правило регламентирует социальную жизнь, да, регламентирует G правила жизни. Что такое э, исповедь? Это признание э, так скажем, священнику в своих грехах. Для чего это делается? Это изначально для чего делается э, исповедь? Чтобы человек признался в грехе и больше его не совершал. Конечно же, к сожалению, многие люди совершают большую ошибку. Они совершают грех, идут, исповедуются, там причищаются, возвращаются домой и продолжают грешить. Смысл в такой исповеди, в таком причищении нулевой. И, на мой взгляд, при исповедоваться необходимо... Через священника Богу. Потому что священник – это уши Господа. Ему нужно рассказывать. Перед ним, перед Богом нужно каяться и признаваться. Блин, да, я несовершенен. Да, у меня не получилось, я оступился. Перед Богом. А священник – это уши Бога. Я не буду говорить, нужно ли это делать или не нужно, потому что это ваш собственный выбор. И, на мой взгляд, Церковь это, ну, во-первых, церкви построены на местах силы, большинство из них, особенно древние церкви. И в этих местах лучший контакт с тонким миром. Но у каждого свой путь к Богу. Кому-то нужно для этого обязательно, для того, чтобы настроиться на молитву, нужно идти в церковь, а кому-то достаточно пообщаться с Богом, сидя у себя дома. И этого бывает вполне достаточно. Следующий вопрос. Нужна ли исповедь как таковая? Я считаю, что Осознанность в своих действиях и такое добровольное соблюдение законов, божественных законов, ну хотя бы таких базовых библейских, да, «не убей, не укради, не пожелай имущества ближнего своего». Это, это основа, это фундамент, их нужно соблюдать. А исповедоваться нужно для того, чтобы признаться себе и больше не косячить, не для того, чтобы просто рассказать. Не для того, чтобы убить себе пяткой в грудь и сказать, вот я такой крутой, и иду признаваться в своих грехах. Нет, это покаяние. Это покаяние, это признаться в собственном несовершенстве. Ну и опять же, есть такое понятие, как духовная гордыня. Некоторые люди ходят в церковь, каются, и потом опять же бьют себя пяткой в грудь. Вот смотрите, я покаялся, я достоин прощения. Это духовная гордыня. Тоже неправильно. О вашем разговоре с Богом не должен знать никто. Это ваш диалог. И ваша искренность, ваша честность по отношению к Богу, по отношению к тем законам, которые даны. И в принципе, законы христианские, законы мусульманские, законы иудейские законы буддийские и индуистские, они не сильно друг от друга отличаются. Фундамент примерно один и тот же. Просто соблюдать их. Исповедь нужна для того, чтобы вы стали честны, в первую очередь, с самим собой, с Богом. А где вы признаетесь в своем несовершенстве? Ну, На мой взгляд, это не сильно критично, не сильно важно. Это можно признаться своему психотерапевту, можно пойти к батюшке, а можно просто вот помолиться Богу и, и признаться. Но не просто признаться, а сказать, что да, я несовершенный, но, Господи, помоги мне выйти на правильный путь и совершать правильные действия, больше так не грешить. Исповедь нужна для того, чтобы перестать совершать греховные действие, а не для того, чтобы похвастаться, вот какой я крутой. Угу. Для того, чтобы перед другими, перед близкими своими, там, односельчанами, соседями, сказать, вот смотрите, я хожу в церковь, да, я причащаюсь, я исповедуюсь. Ну, насрать, откровенно говоря. Что вы делаете? Каждый занят своими проблемами. Это ваши личные отношения с Богом. Вот их надо выстраивать, выравнивать. Ну и если вы понимаете, ну давайте так, это мой ответ. И если вы понимаете, что внутри вас накопилось... Много эмоций, много чего-то, что вы бы хотели рассказать, поделиться, ну, как-то получить некоторого, может быть, некоторое сопровождение, поддержку, что все не так уж плохо. Вы можете записаться ко мне на консультацию, и мы можем поработать с вашим горем, может быть, с вашими ошибками, которые вы совершаете, но не знаете, как прекратить, как остановить себя, совершать эти ошибки, хотя хотели бы это сделать. Вот, Если вам нужна будет э, любая помощь, обращайтесь, пишите, пожалуйста, ко мне, и я с радостью, с готовностью вам помогу э, перестать совершить ошибки. Ну, Если есть какие-то вопросы, там, связанные с религией, каким-то, может быть, конфликтом, религии тоже мне есть чем поделиться, как человеку, который взаимодействует с эгрегором всех религий, который общается с кажд... со всеми религиями. Есть... Мне есть, что вам сказать, как вас направить на путь. Все. Если вы считаете, что это видео полезным, я буду благодарен за репост и пишите свои вопросы, если они у вас есть, в комментариях к предыдущим постам. Все, всем пока.